И снова всем привет, спасибо за подписку на наш канал. С вами Олег Алавгудин. Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж для шейно-воротниковой зоны. Еще раз повторюсь, что шея у нас входит от не только вот эта часть, да, а от макушки и до нижнего края лопаток. Здесь крепятся ременные мышцы, которые идут прямо с подзатылка, пятый 6 позвонок грудного отдела. И поэтому мы уже сделали сет номер один. У нас был плечи, крестцовая зона. Мы ее протолкали вот туда. Э, минора. Прием такой был. Развели руки, соединили и нарисовали вот этот канделябр. Отодвинув таз, разжав его. Теперь переходим непосредственно к вот этой зоне. Итак, сет номер два, конкретно шева З. Растираем. До ременных мышц вот, стараемся дойти-то глубоко. Доходим до шеи. Красивые такие движения делаем. И запускаем локтем ракеты. То есть вот тут находятся шахты. Вот, да. И у нас ракета шире, шире, шире, шире, раздвигает э, трапецию, подкидывая ее вверх. Первая ракета пошла, вторая ракета пошла по потенциальному противнику. Теперь э, растираем по очереди. С одной стороны трапецию, да, и до плеча можно дойти. Чуть-чуть сменив корпус, инвертированными ладонями, перепонками, да, вот этими. Чтобы было удобнее, можно чуть голову довернуть вот так вот. И два, три, четыре прохода таких вот делаем до согревания. Защипляем трапецию вот так вот. В ладони и потянули ее поперек. Туда-сюда, туда-сюда. Три, получается, зоны приложения усилий и в длину растянули. Теперь перевели корпус на другую сторону. И расстегли с этой стороны. Быстро-быстро-быстро, так, чтобы был слышен шорох. Потянули вот так вот в длину растянули теперь всю трапецию вместе в длину растянули и рука автоматически попала в ямочку, где ключица крепится, крепится к аккормиарному отростку есть акупунктурная точка а наша рука превратилась в лапу леопарда которая превращается своего рода в куриную лапку куриная лапка смысл в том, чтобы они расходились руки, пальцев в разные стороны то есть тут держим палец разверну ладонь и вот всю дельту, мы, ну, дельтообразные мышцы, да, мы отодвигаем от костей. Таким образом рисуем эполеты. Эполеты, вот я нарисовал, это, если вы помните, такой погон был раньше. Такие погоны были у генералов царской гуси, гусаров там тоже. Сразу одно движение переходит в следующее. Лапа леопарда, опять же, да, натягиваем отдела на себя, тянем трапецию прямо вытягиваемся вытягиваем ее и рука наша превратилась в кулак упираемся прямо в тело человека он даже может чуть присев чтобы вот наша, наш локоть создавал давление с кулаком прямо туда в тело и прямо так жестко туда вот проминаем трапецию доходим до затылка и костяшками прямо вот этими жесткими Нарезаем колбаску вот так вот по всей шее, как бы отделяя позвонки вот друг от друга, да, расширяют между ними расстояние Получками вот так вот. Потом всеми кулаками с боков туда, сюда, вот так вот размяли. Это движение болезненное, часто бывает, люди прямо надо кричат. Поэтому предупреждайте о них, чтобы потерпели там полминутки. да. И после этих приемов жестких дайте выдохнуть человеку фу и немножко так вот дайте расслабиться этим мышцам, да, потрясить их с вибрацией. С такой мелкодробной вибрацией. Потом посильнее такая вибрация. Меняйте амплитуду вибрации, чтобы он расслабился. И рука сразу же превращается из кулака в лапы леопарда. Лапа леопарда потренируйтесь. Тут у вас должно работать каждый пальчик отдельно. Потренируйтесь открытыми пальцами, потом с лапой леопарда вот так вот поднимаете их. И потренируйтесь в воздухе. Поделайте вот так. Не просто закрывая каждый палец, да, а вот как бы они один на один наплывают. Вот так вот. Такой спиралькой красивой. И, соответственно, лапа леопарда должна ходить вот так, вот так. То есть на расширение. Видите, чтобы пальцы вот все расширялись. То есть мы берем поближе посмотрите и подкидываем трапецию раз два три такое красивое движение доходим до шеи в обратную сторону можно несколько проходов это я делаю снизу вверх проходы а теперь сверху вниз и снизу вверх вообще сама трапеция любит когда ее оттягивают назад вот так вот поэтому здесь больше таких движений назад в обратную сторону еще есть такой хороший приемчик, когда вот мы просим человека поднять голову, а в этот момент его растягиваем сюда, опускай голову, и мы туда трапецию поднимаем. Поднимай голову, опускаем. Вот. Очень хороший прием, секретный от Олега Гудвина. Берите на вооружение. И дальше, когда мы трапецию закончили, мы все вместе натягиваем за череп на себя. Обратите внимание, что я отхожу прямо, чтобы череп тянулся. Собираться вот с такой. Тут осторожнее кто-то нормально терпит, когда вы костяшками упираетесь прям под затылок. Да? Как раз посмотреть, затылочные кости, они полукруглые такие, да? И у нас удобно, рука ложится вот сюда, как, как в чашечку вот так вот, да. Старайтесь тогда, чтобы не костяшками упираться, а упирать все ладони. То есть пальцы должны быть прижаты, и у вас получается, видите, такое вот блюдечко как бы. Вот мягко оно ложится. И вы мягко натянули вибрацией на себя. А дальше мы переходим к волосяной части головы и к ушам. Уже пальчиковая работа. Будут точки, акупунктурные, биоактивные точки и триггерные точки. Но об этом я расскажу в следующем сайте номер три. До новых встреч! С вами был Олег Алав Гудвин. С вас подписка они а невыезде с этого канала.